Не поверишь, но до презентации новой испеченной iOS 15 остались буквально считанные часы, в связи с этим у пользователей возникает огромное количество вопросов, как же правильно установить iOS 15 на свое устройство, что делать, если у меня все это время была установлена бета-версия, как же мне теперь в этом случае перейти на официальный релиз и многое другое. Здорово, народ! И забегает далеко вперед, по довольно субъективному мнению, iOS 15 это хорошее, но далеко не самое идеальное обновление, однако об этом мы успеем поговорить с вами в полном 15-минутном обзоре iOS 15, который будет на. На нашем канале совсем скоро, а пока что в этом видео я расскажу, как правильно установить iOS 15 для того, чтобы не допустить фатальных ошибок, которые могут привести даже к потере всей вашей необходимой информации, как фото, видео, контакты и многое другое. Меня зовут Артем, а вы находитесь на волне канала Apple Finder. Готовьте свои устройства к обновлению, заваривайте чаёк, кофеек. мы начинаем. Поехали! По большому счету, чтобы ваше устройство сломалось в процессе обновления, вы бы потеряли все ваши данные, но это как минимум нужно постараться. Сам процесс установки обновления максимально элементарный. Сделать это можно двумя способами, первый – подключив ваше устройство непосредственно к компьютеру и загрузив прошивку через iTunes, и второй – более современный и уже часто применяемый способ загрузки обновления по воздуху. Окей, прилетает на ваше устройство iOS 15, которую вы видите в настройках, и тут же мчитесь ее загружать. Делать этого категорически нельзя, пока вы не проделаете, Следующие процедуры с вашим iPhone. Во-первых, возьмите за полезную привычку перед каждым глобальным апдейтом iOS делайте резервную копию вашего устройства. Сделать это можно также двумя способами: непосредственно через компьютер и приложение iTunes на Windows, либо же в стандартном проводнике Finder в разделе iPhone на вашем MacBook. Второй вариант создать копию вашего устройства в iCloud, если у вас там имеется достаточное количество памяти в облаке. В моем случае это семейная подписка, поэтому место там хоть отбавлять целых 2 терабайта, поэтому я с легкостью могу создать резервную резервную копию своего iPhone 12 Pro Max не подключая телефон к компьютеру. Во-вторых, перед установкой любого глобального апдейта, в частности iOS 15, убедитесь, что на вашем iPhone доступны как минимум 4, а то и 5 гигабайт свободной памяти. В-третьих, ни в коем случае не обновляйте свое устройство в кафе, ресторане или любом другом общественном месте, где присутствует возможность подсоединиться к публичной сети Wi-Fi. Делать это можно и нужно только при помощи того интернет-соединения, в котором вы уверены на 100%. В противном случае, во время установки можно также словить кирпич. В-четвертых, проверьте, чтобы уровень заряда аккумулятора на вашем iPhone не был ниже 50%. Посоветую вам на протяжении всего процесса загрузки и впоследствии установки нового апдейта просто подключить устройство к адаптеру питания и оставить его на подзарядке. И финальный пятый пункт специально для тех, кто устанавливал бета-версии iOS 15 на протяжении всего тестирования в течение трех месяцев. Все, что вам необходимо сделать, это удалить профиль конфигурации с вашего устройства и дождаться, пока на вашем устройстве отобразится официальный релиз iOS 15. Итак, каков вердикт этого ролика? В установке iOS 15 и вообще любого глобального апдейта iOS нет ничего сложного. Достаточно соблюдать эти четыре простых, но максимально эффективных правила, и тогда процесс установки обновления точно не вызовет у вас никаких трудностей. Если это видео было для вас максимально полезным, тогда не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и поделиться им со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вконтакте, инстаграм, твиттер, фейсбук, где угодно. Вам не сложно, а мне будет максимально приятно. Меня зовут Артем, а вы находились на волне канала Apple Finder. До встречи в следующих выпусках. Пока!